Приветствую. Нужны ли вы загаданной женщине? И зачем вы ей нужны? Давайте узнаем сегодня на картах Таро Элен Дуглас, магии наслаждений, а также кипер. Погружаемся в атмосферу вашего внутреннего космоса, чувствуем ее. Вы можете почувствовать легкое дуновение ее дыхания, вспомнить красоту ее глаз, манкость ее губ и все те слова, которые она произнесла при вашей встрече. И даже если вы сейчас в разлуке и виделись несколько раз в жизни, вам есть что вспомнить. Погрузитесь в ваш космос где вы бы хотели, чтобы вас было двое, и я смогу показать вам эту картинку, которая есть на данный момент в ее сердце. Авторский расклад, как всегда, на моем канале. Итак, начинаем. Нужны ли вы ей? Нужны ли? Хотела бы она быть с вами? Наоборот у нас Рыцарь Жезлов. Я уже многое говорила о значении в моих раскладах именно этой чудесной карты. Сегодня же я могу сказать то, что я чувствую, держа ее в руках в данный момент, положа руку на этот расклад, который пока никто не знает. Я могу сказать, что она вас ждет. И она чувствует а, ваше нетерпение и понимает, что, возможно, между вами нечто большее, чем просто интерес. Все остальное намного глубже я раскрою позже, когда увижу остальные карты. Итак, возьму карты Киппер. Продолжу свой расклад. Нужны ли вы ей? И зачем вы ей нужны? На обороте карта главного мужчины. Вы для нее на данный момент времени, который, возможно, будет длиться не так долго, как вам бы хотелось, если бы вы не будете предпринимать действий, но на данный момент вы для нее главный человек в ее жизни. Я могу вас с этим поздравить. А также я возьму по три карты магии наслаждений для этого расклада. Нужны ли вы ей? вы ей? И насколько важно для нее и для вас то что вы взаимодействуете. Итак, начинаем трактовать. Я сейчас открою центральные карты этого расклада, чтобы сразу погрузиться именно в ту позицию, которая вас беспокоит больше всего. То есть, насколько вы значимы для нее. Самые центральные три карты раскроют это. Итак, я показываю вам «Восьмерка Пентаклей» и «Туз Пентаклей». Вы ей очень нужны. Если говорить о карте магии наслаждений и значении «Туза Пентаклей», я могу сказать, что ваша ценность в ее душе, в ее даже, я бы сказала, близком к вам отношении, да, вот она очень глубоко пустила вас в свое нутро, она, в принципе, о вас думает чаще, чем бы ей даже, может быть, хотелось. И на карте здесь такая очень изысканная, знаете, как, как вам сказать, молодая пара. Она отдыхает после бурного такого сладостного времяпровождения. И они очень нежно друг к другу относятся в упоении таком. Вот я могу сказать вот для чего вы встретились и для чего вы ей нужны. Также Туз Пентакли говорит о том, что у многих этого пока не было. Это начало. И начало старта. Старта какого-то нового витка вот, в ваших отношениях. Нового вида э, каких-то даже безумств что ли в ваших э, проявлениях друг к другу. То есть у вас все впереди. Восьмерочка Пентаклей – это тоже карта ценностей, карта работы над отношениями, карта, которая говорит о том, что очень важна ваша роль в ее жизни. Она считает, что вы человек перспективный, у вас вместе вдвоем огромный потенциал, что, в принципе, она, кстати, эта карта иногда указывает у кого-то, что вы работаете вместе, как-то связаны, может быть, у вас какие-то общие деловые какие-то пересечения, либо вы действительно работаете в одном учреждении, то есть и такой момент здесь есть. А также это Есть еще вариант для того, чтобы Сказать, что в будущем Эта позиция также будущего Что в будущем Ваши активы То есть, ну как бы как союзы да, Если у вас дойдет до да, так сказать, глубинного развития ваших отношений. А если у вас дойдет до какого-то заключения уже, да, вот, гармоничного союза, то эти карты говорят о том, что ваши активы будут преумножаться вдвоем. То есть вы друг для друга, ваша встреча, ваше свидание, ваша жизнь вместе принесет вам только... Не только радость, упоение, вдохновение, вожделение друг друга, но также укрепит вашу материальную базу, с чем я вас поздравляю. Вы очень много значите для этой женщины. Вторые, вторые две карты я открываю сейчас. Девятка Пентаклей. Пентакли, постоянные Пентакли, это карта ценностей, вы очень важны. Это женщина для вас, девятка Пентакли, это мы уже говорили об этом в прошлом видео. Карта большой красоты, большого какой-то изысканности, незаурядного ума, какого-то, знаете... Ну, то есть и женщина, и вы в этих отношениях уникальные личности, вы прекрасная пара, так как эта карта средняя здесь, она указывает и на вас, и на вашу женщину. Четверочка мечей мне говорит о том, что у вас сейчас нет контакта с вашей женщиной, как-то период застоя, к сожалению, то есть для 90% из смотрящих это на данный момент ситуация таким образом обстоит, она не развивается, подумайте об этом, потому что девятка Пентакли говорит о том, что, возможно, вы обкрадываете себя, ну, понятное дело, в... Общении друг с дружкой, да. То есть, скорее всего, так как мы смотрим на женщину, женщина ожидает от вас какого-то движения в свою сторону, она а недоумении, почему вы до сих пор держите какую-то позицию нейтральную. То есть нет действий, да? Прямо-таки скажем. И еще раскрываю. Восьмерка жезлов. Опять-таки выходит у меня эта карта, потому что смотрят мои подписчики постоянные. Она отыгрывается постоянно. Восьмерочка жезлов. Желание. Желание увидеться друг с дружкой. Желание проводить друг с другом время. Желание не расставаться. Но по причине... Причем карта рядом том. То есть где желание в своем личном пространстве, в своем доме? Возможно, у некоторых этого дома пока нет, либо нет возможности приехать друг к дружке, либо связаться, либо кто-то мешает на стороне это сделать. То есть какие-то моменты, которые не связаны с вашим э, горячим, большим желанием увидеть друг друга. То есть здесь просматривается карта скорости. Вы бы э, с этих тормозов бы прямо сейчас грубо говоря, ушли, да, но, но есть какие-то причины, что у вас пока вот четверочка мечей, как я говорила, пока какой-то застой происходит. А, и еще карта дома говорит не о том, что это как бы позиция более, более дальнейшего да, развития ситуации. А для, для этой женщины, что вы значите? Вы значите для нее ее будущий дом с вами, ее как бы построение с вами более серьезных отношений, потому что карта дом выходит всегда в позиции более серьезного отношения к... Эм, к построению будущего да, в данном случае. Женщина имеет какие-то на вас планы, перспективы, она чувствует вашу позицию к ней, она к вам настроена положительно во всех смыслах. А здесь нет двойных влияний на нее, вот кто спрашивал по поводу там подруг там и все того вот такого, если мы говорим о конкретно этом раскладе, здесь искреннее к вам отношение без подводных каких-то э, течений, без э, выбираний какого-то другого человека, либо, э, скажем так, э, судя по тому, что по кипер вышел мужчина, то с кем желает женщина дом, ну, именно вот серьезных отношений, да, в доме, по, по восьмерке жезлов. Восьмерка жезлов, кстати, еще карта постоянства, стабильности. Стабильных отношений она желает именно с вами, потому что главный мужчина – это человек, который сейчас смотрит этот расклад. Ну что ж. Я думаю, здесь все было понятно. Открываем так, э, карты, которые более детально обрисуют нам картину. Ну что ж, я могу многих порадовать здесь. В первом ряду вышли просто потрясающие по своей структуре, по своей вибрационной э, синематике потрясающие карты, а именно Паш Кубков. Паш Кубков это у нас опять-таки начало, начало влюбленности, начало какой-то эйфории, начало Начало, можно сказать, даже отношения Очень многие люди здесь действительно смотрят на новые отношения, либо отношения в паузе, в разлуке, но где не было открытых чувств, где не было реализации ваших, именно ваших чувственных сфер. То есть вы могли видеть друг друга, работать даже друг с другом, я уже говорила про эти две карты, но вы не решались признаться. Вот это даже, кстати, карта больше признания. да Вы наконец-то по правосудию, которое рядом с старшему аркану. Вы поняли, что так дальше продолжаться не может, и пора уже как бы не тянуть кота за хвост, как говорят у нас да, в русском языке, и пора бы уже брать ответственность свои руки, потому что если вы смотрите этот расклад, то вас интересует, а вообще честна ли с вами эта женщина, насколько можно ей доверять. Я уже открывала основную да стезю того, что она о вас думает. И вот на, на данном этапе я вижу, почему вас это интересует. Да, я объяснила. Потому что вы не открыли этой женщине себя до конца. Что ж, карты показывают полностью картину именно показывает вас и что я могу сказать когда вы это сделаете вы для нее станете основной мужчиной королем пентаклей пентакли, пентакли опять-таки это ценный мужчина в ее жизни который может стать ее мужем потому что это также карта семейного мужчины либо у вас уже есть отношения да и вы думаете что-то поменять в своей жизни и такие варианты здесь могут быть либо вы хотите оформить ваши отношения как союз потому Потому что вы давно смотрите на эту женщину, да, по карте тут четверочка мечей, у вас давно эта ситуация в зависоне, и вы в данный момент времени подумываете уже, а что, если все-таки круто изменить свою жизнь и... Собственно, принять то решение, которое я, возможно, давно хотел принять, судя по королю Пентакли. Это, кстати, немножко, вот если говорить о королях в картах Таро, это самый такой нерешительный человек, который долго думает, долго вынашивает идеи и в какой-то момент решается. Собственно, об этом здесь и туз Пентакли выпал, и паш кубков. Рядышком карта мир. Это потрясающая карта, это карта вашего мира вдвоем. Вы хотите, чего вы хотите, как король Пентакли? Вы хотите создать свой мир, в котором будете только вы вдвоем с этой же загаданной, удивительно красивой, желанной вами женщиной, чтобы в этом мире больше никого не было, чтобы этот мир был для вас спасением от всех невзгод, незаурядиц, от всех э, каких-то агрессивных воздействий уже больше, да, вот больше мира, социума. Э, вы поняли, насколько важно вам находиться в контакте с этой женщиной. Поэтому карта «Мир» — это карта как бы еще и защиты вашего союза со всех четырех стихий космических, да. Карта «Ангелов», кар карта вашего какого-то вдохновенного такого ощущения себя в этом мире вместе с этим человеком. Здесь вот на карте много указывает на то, насколько, насколько ваш союз принесет вам вот этот вот ваш мир принесет вам удовольствие. Потому что здесь знаете, такой вот урожайный такой мир животных, флоуры как бы, ну как вам объяснить Процветание изображено. Процветание, которое зависит только от вас двоих. Вот я еще раз подчеркиваю, что здесь, вот, кроме вас, кроме ваших отношений, в этом раскладе, в верхней строчке, больше ничего нет. Здесь есть карта ценностей, карта правосудия, что вам это по судьбе, и вы давно этого хотите, но пока еще, пока еще этого нет. Но это есть уже в проекции здесь, на этом столе. Так, давайте смотреть дальше. Второй ряд открываю. Здесь карта победителя, шестерка жезлов. вот для нее победитель, такой рыцарь на белом, ну тут вороной конь, да, который, который в принципе придет, победит, завоюет. Здесь такой лавровый венок символический. Для тех, кто любит карты Таро, я думаю, вы понимаете, что неспроста выпадает здесь эта карта. Значит, вы такой по сути человек. Значит, у вас такой характер и что ж я могу вас поздравить вы не зря родились таким архетипом героя потому что женщины вашей женщины которую вы выбрали это очень нравится также идет шестерка кубков она говорит о том что у вас такая привязанность как по-детски что ли да такая она не интимная больше а вы душами привязались друг к дружке вы очень чувствуете на расстоянии друг друга а тоскуете возможно кто-то из вас такая карта возвращения, возвращения. возможно кто-то из вас поссорился расстался на неопределенный срок и вы бы хотели вот таким парадным шествием приехать возобновить отношения об этом карты следующие мы смотрим открывая пятерка пентаклей карта тоски то что я только что сказала не хватает вам этой женщины и карта влюбленные вы тоскуете почему по чувствам вы влюблены вы очень хотите близости вы очень хотите праздника Вы очень хотите соединения. здесь два любящих человека соединил ангел вот он сверху есть такая очень красивая карта, это «Старший аркан». Она выпадает только в раскладах на любовь, да, она выпадает только с позиции того, настоящее ли это чувство или нет. В данном случае она выпала под картой «Мир». Я могу сказать, что здесь даже не 100%, а, не знаю, 1000% гарантия того, что вы друг другу и по судьбе, и вы. Безумно, любите друг друга, и ваш союз продлится очень долго. Возможно, вы даже удивитесь, что долгое время вот, по пятерке Пентаклей вы были неосознанны, либо, не знаю, слушали кого-то другого, кто вам говорил, что что это не ваша, ну, бывают и такие пары, да, я должна это произнести, чтобы по пятерке Пентаклей здесь была острая какая-то ситуация, которая привела вас к разрыву, да, многих из вас. И вот эта карта влюбленная дает понять, тоска почему, по чувству, по чувству которое не нашло утоление, да, вы как бы крутите в голове, может быть, неправильный выбор свой по жизни, либо... Вам пришлось этот выбор сделать, либо вас заставил кто-то, либо вы с горяча что-то наговорили, но э, по, пострадали ваши чувства да, по пятерке Пентаклей. Вы э, сознательно, либо бессознательно вы эти чувства отодвинули на 21 план, к сожалению. И вот сейчас карты мне дают это понять, собственно говоря. Итак, смотрим нижний слой. Что у нас здесь? Да, длинная дорога друг к другу. Вот шестерка кубка. Возвращение в какие-то отношения прерванные. Длинная дорога друг к другу. Как бы портал, который вас соединит, да, он уже есть на этом столе. И карта Occupation. Она выходила в прошлом моем видео. Опять-таки повторюсь, постоянные подписчики мои, они смотрят и они видят, что их судьба проигрывается вновь. Кстати, хочу сказать, если вы хотите, чтобы расклады сбывались, нужно обязательно, естественно, лайкать их и ну, подписанным быть это само собой, комментировать, вообще принимать как-то в, в жизни канала ну, какую-то роль, потому что, знаете как, эзотерически, если вы невнимательно относитесь к чему-то, то там не будет результата, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Так вот, карта Occupation, что она говорит? Ваша девушка, она, или женщина, она очень грамотный человек, она очень верный человек, она, видя эту дорогу, эзотерически понимая, что между вами огромное расстояние, может быть, у кого-то стены выстроены, да, стены недопонимания, она все равно продолжает работать над вашими отношениями и посылает вам флюиды вот этого знаете а, во-первых она не злится на вас по этой карте. тут нет карт мщения, тут нет тут вообще кипер а, это такая колода серьезная, она говорит о ситуационных каких-то проблемных а, каждодневных а, то что люди да, друг к другу там проживают какие-то вот бытовые вещи. Вот я, судя по вот этим картам Дом, который я уже открыла occupation и Длинная дорога друг к другу, я могу сказать, что в ее сердце вы всегда занимали главное место. Если там у вас были недомовки, то это по причине того, что ваши э, поведенческие реакции вы друг друга неправильно считывали. Ну, то есть вы хотели показать одно, а получалось все по-другому. И у нее было то, возможно то же самое, судя потому, что эти карты в Синастре я считаю. И я могу сказать, что она действительно вас видит победителем. Возможно, вы себя не находите сейчас в этой позиции, но она работала над тем, вот, э, ментали ментале, да, чтобы вы таким себя почувствовали в этих отношениях. А, то есть, чтобы вы не напрягались. Она, возможно, искала к вам какой-то подход и не сразу находила его. Возможно, у вас та же ситуация. Вы не совсем видели эту женщину, ну, как бы, настроенный к вам. Почему? Потому что здесь есть по вот этим картам четверочка мечей, пятерка пентаклей. Здесь есть какая-то, знаете, как период холодности между вами. Он у вас был, проигрывался долгое время. И я думаю, что возможность было влияние других людей, возможно даже у кого-то какое-то недоброе влияние, да, недоброе слово. Опять таки, мы иногда общаемся с чужими людьми и не знаем, что они. Приносят на самом деле, как они относятся к нам, э, ну, по сути, да, вот сейчас мы смотрим на женщину, мы видим, что она к вам относится прекрасно, но мы не знаем, как относятся к нам люди, с которыми мы видимся каждый день. И мы можем подсознательно э, считывать э, информацию какого-то агрессии, да, к другим людям, не понимая даже, что это не наше отношение к этим людям, не наше, понимаете, а навязанное нам извне. И возможно, читалась вашей женщиной вот какая-то холодца какое-то вот знаете пренебрежение к ней и она закрывалась а вам казалось что вы ей не нужны то есть я вот вот этот момент здесь тоже прочувствовала и вам говорю что для того чтобы сделать вывод о человеке нужны действия нужно разговор, поговорить с ним нужно с человеком Откровенно, вот откровенно не играть. Вот понимаете, не, когда есть игра, некая игра в отношениях, флирт, это прекрасно. Но если вот на серьезные вопросы идет игра, да, вот вопросы чувства, вопросы там дальнейших каких-то проявлений, то любой человек, женщина, либо мужчина в любом возрасте воспринимает это как, ну, знаете, а, как вам сказать. Ну, как что-то нечестное. И в ответ может даже транслировать что-то такое же, как бы, да, вот в ответ на вас. Либо не на вас, на кого-то другого. Заиграться в это, допустим, даже характеру человека другой. Но он может заиграться в это по причине того, что так принято в обществе. А ведь это глупо, потому что, еще раз повторюсь, вы король Пентакли и возле вас карта мир. То есть в вашем мире должно быть у вас только двое. Не должны быть какие-то другие люди, которые диктуют вам, как вести себя с тем или иным человеком. Подумайте над этим, это очень важно. Итак, следующие карты, которые открывая карты итога, они просто невероятно прекрасны. Я вам сейчас их покажу. Это карта свадьбы. Карта, во-первых, послание, Вот она, да, послание вашей женщины. То есть вы ей сделаете предложение. Здесь женщина открывает письмо. И письмо, что в этом письме? Вы просите ее руки. Ну вот, вот, вот так выпал кипер. Да, вот смотрите, дом. Длинная дорога была до этого. И карта occupation. То есть вы работаете над чем? Чтобы сократить расстояние, убрать стены между вами. да, Чтобы наконец-то у вас появился этот прекраснейший дом. Ваше общее пространство, ваша крепость, ваш очаг любви. да. И что в этом очаге, очаге любви? Вы там будете счастливы вдвоем. А она об этом скоро узнает, потому что, возможно, вы что-то готовите для нее грандиозное. Но если вы смотрите этот расклад, то, конечно, вам бы хотелось знать, а не зря ли вы это все готовите, правда? Теперь я вас понимаю. Я вас более на глубинном уровне уже понимаю, почему, почему именно этот расклад, почему именно эта тема. И даже если вы сейчас не, у вас нет такого человечка, да, нет такой любимой, если меня сейчас смотрят, вот обращаюсь к молодым совсем ребяткам, которые, ну, скажем так, пока еще не знакомы с такой женщиной, то если вы смотрите этот расклад, чувствуете его вибрационным сердцем, да, то я вас уверяю, в течение этого полугода-года вы обязательно встретите девушку своей мечты. Это обязательно будет просто сто процентов потому что вы смотрите этот расклад если ваше сердечко откликается если вы мой постоянный слушатель, ну, не может у вас не быть этого счастья. Другое дело, готовы ли вы работать над отношениями в будущем, потому что любые отношения в браке вы не в браке, в разлуке не в разлуке, ребят, любые отношения, как любое, любое дело в нашей жизни, да, вот даже вот побриться, да, это что же надо взять станок, да, и захотеть это сделать, да, можно ж не бриться, да, но ну, вот я утрирую, но вот любое Любое действие, которое мы совершаем в жизни осознанно, оно требует какого-то от нас, собственно, подхода. Вот если вы хотите встретить настоящее чувство, вы его встретите. Почему? Потому что вы будете готовы, открыты к этому, и Вселенная обязательно даст вам это. Тем более, если вы человек открытый, добрый, если вы душевный человек, если вы искренний человек, если вы романтик, то вам встретится чудесная душа. Если вы человек, скажем, бизнеса такой, муви, да, то вам встретится подстать такая девушка, которая будет вам помогать развивать ваш бизнес, например, и она для вас будет самой лучшей, самой чудесной. Каждый человек в своей жизни встречает именно ту половинку, которую он хочет. Другое дело, что не каждый может решиться ее встретить, то есть он может захотеть, она ему будет дана, а он просто просто отойдет в сторону. И тогда он будет винить себя, только себя в этом, потому что космическое пространство, оно было готово ему ее дать. Понимаете, да, как это вот важно? Быть готовым и наслаждаться по-настоящему этим. В общем, я благодарю эти карты за то, что они нам показали такую картину. Она бывает не так часто, могу сказать. И то, что, учитывая, что это общий прогноз, я могу сказать, что он был потрясающим. Очень рада была увидеть, вместе с вами порадоваться. Позиция просто прекрасная в этом раскладе. Она показывает, насколько, насколько будущее впечатляющее. Я очень рада была сегодня побыть с тобой, дорогой зритель. И увидеть эту прекрасную картину. Ну что ж, жду откликов, настоящих мужских откликов от настоящих мужчин. Всего доброго. Пока.